Здарова всем, 18 числа вышел свет завершающий первый сезон интерактивный хоррор вселенной The Dark Pictures, кодовое название The Devil and Me. Сегодня, собственно, поговорим о проблемах, достоинствах игры, сравним некоторые моменты с прошлыми частями, ну и вынесем ей окончательный вердикт. Рассказывать постараюсь без спойлеров, потому что игра только вышла и далеко не все ее успели пройти. Погнали! Supermassive Games под конец 2022 года решила порадовать нас очередной игрой антологии, которая стала завершением первого сезона The Dark Pictures. В целом, первый сезон состоит из четырех игр. Это Men of Medan, Little Hope, House of Ashes и Devil Me. Не скажу, что я большой поклонник этой серии игр, я скорее поклонник интерактивного кинца, поэтому эти игры вызывали у меня какой-то интерес. Если говорить про предыдущие части антологии, отмечу то, что я пытался пройти Men of Medan, но у меня с нее сгорело, и я ее забросил. Но все-таки я полностью прошел The Little Hope, House of Ashes и Devil and Me. Фаворитом антологии для меня осталось House of Ashes, у Devil Me не получилось ее сместить в моем топе. Небольшое лирическое отступление. Эталоном жанра интерактивного хоррора я считаю Until Dawn. Ее я прошел около 8 раз, вот настолько она крутая. Если хотите, в принципе, можно обзорчик и на нее сделать. Вообще, довольно забавно, что компания Supermassive Games, выпуская свои игры, никак не может приблизиться к уровню своей первой игры. Хотя, мне кажется, что это из-за того, что они решили выпускать игры каждый год, а за год уровня Until Dawn достичь нереально, какие бы талантливые люди бы там не работали. Так вот, возвращаемся к главной теме ролика. Devil Me. Игра берет за основу историю о серийном убийце Генри Говарде Холмсе, который совершал преступление в построенном замке смерти или замке убийств, как его называли. прологи нам показывают трагическую гибель двух постояльцев его отеля, после чего дают в руки самих персонажей игры. Эта группа людей занимается съемками собственного шоу, она состоит из пяти человек, это Чарли, Джейми, Марк, Кейт и Эрин. Называется она, кстати, Этилонит Энтертеймент. Так вот, начинается все с того, что шоу наших ребят в откровенной жопе, и чтобы его спасти, нужно что-то делать. Вполне неожиданно лидеру группы Чарли поступает звонок от неизвестного, который называет себя Дюметом, с предложением рассказать о замке убийств мистера Холмса через призму телевидения, если можно так сказать. Герои прибывают на остров вместе с очень неподозрительным Дюметом, на котором находится этот самый замок, и собственно начинается веселуха. На этом со спойлерами почти все. Будет еще парочка вырванных из контекста, чтобы можно было привести пример сходства между другими частями серии, но каких-то глобальных больше не будет. Снова лирическое отступление. Знаете, что я вам скажу? Идея про серийного убийцу это золотая жила хорроров. Серьезно. Если у вас есть сюжет про серийного убийцу, то вы можете охренеть, как закрутить сюжет. Можно придумать что угодно, можно сделать из этого шедевр. Получили ли мы этот шедевр? Нет. Нет, мы получили просто обыкновенного маньяка, который гонится за нами и пытается нас убить. Я сейчас не говорю про способы убийств в игре, я говорю про саму сюжетную линию этого самого маньяка. Ну камон, почему нельзя было придумать что-то интересное? Не шедевр, ни 10 из 10, но просто интересное. Если хотите пример интересных сюжетных поворотов с маньяками в играх, то это тот же самый Until Down. Он тебя пугает, ты понятия не имеешь, кто это, а ближе к концу происходит твист. Причем твист интересный и неожиданный. Когда тебе раскрывают его личность, то ты испытываешь примерно это. А здесь нам просто нагнали ужаса в начале игры, что, мол, закопайте меня глубже, я буду убивать даже после смерти Я мог противиться желанию убить, не более чем поэт может сопротивляться вдохновению Выройте яму поглубже И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. А в итоге нам дали просто какого-то маньяка в маске. Если это и есть Говард Холмс, то почему он живой? Если кто-то настолько его любит, что подражает ему во всем, то что послужило причиной этому? Да, в игре есть, конечно, парочка отсылок просто в этого маньяка, но они объективно не годятся. Это либо пара записок, либо одна сцена, в которой говорится, что в детстве к нему плохо относились, как и к Генри Холмсу. Может быть, это он и есть, личность маньяка нам не раскрывают, кстати. Ну то есть к чему я? Если вы делаете сюжет про серийного убийцу, и используйте его прототип в игре, то раскройте хотя бы мотивацию маньяка в игре, ну, не посредством записок, а посредством, например, каких-то флешбеков из прошлого, к примеру. Ну, не знаю, может я придираюсь, но меня это лично задело, что такую годную идею так фигово реализовали. Это мне очень напомнило DLC Assassin's Creed Syndicate. Джек-Потрошитель, серийный убийца, которого так и не поймали, то есть вы понимаете, его не поймали. Это значит, что вы можете придумать что угодно. Но блин, Джек-Потрошитель стал воротилой преступного мира и отобрал банду у главного героя. Что с вами не так? Ладно, вернемся к обсуждению самой игры. Обратимся к нашим горячо любимым героям. Как я уже сказал, их пять, и практически все они... Унылые, скучные и неинтересные. Диалоги в этой игре это отдельный вид гениальности. Иногда ты просто сидишь, слушаешь, о чем говорят герои, и думаешь: Что за ужас тут творится? Ну ладно, ладно, диалоги, конечно, в этой игре не самые крутые, но это ладно, я не привередливый, просто нужно было об этом сказать. Так вот, насчет персонажей: Джейми, девочка лесбиянка, вы не подумайте, я не то чтобы гомофоб, но просто когда мне дали выбор подсловать другую героиню, хотя этому вообще ничего не предписывалось, сидел примерно вот так. Тайм, сан! В принципе то же самое касается и другой пары в игре, но за их взаимодействием хоть немного интересно следить. Единственным персонажем, который вызывал у меня хоть какой-то интерес, была Кейт. Она тоже не прям прописанный интересный герой, но ее терять мне не хотелось. В то время как на остальных мне было вообще плевать. Но чтобы вы понимали, когда в Until Down я случайно провалил не двигаться и потерял Сэм и Майка, у меня было вот такое ощущение. No, God, no! No! Да даже в Хаус оф Эшес, когда я потерял Ника, мне было довольно грустно, мол, ну, ну как так-то, ну? А здесь, хоть я потерял только одну героиню, Джейми, у меня было ощущение такое. Ну да, обидно, конечно. Пойду, пасрул. Ну вот серьезно. Нет, были какие-то моменты, когда разрабы пытались рассказать нам предысторию персонажей, но, сами понимаете, получилось никак. Насчет экспериментов разработчиков, каждая игра Dark Pictures по сути является экспериментом, но какие-то проекты можно считать удачным экспериментом, а какие-то нет В каком-то смысле, если абстрагироваться от сюжета и героев и посмотреть на геймплей, Devil не прогрессирует, тут появился инвентарь, возможность бегать, о oh, боже, наконец-то Прыгать, использовать квестовые предметы, с одной стороны, идея классная, реализована она тоже в целом неплохо, но у нее есть один большой нюанс, она практически бесполезна То есть предметы инвентаря практически не нужны, они используются пару раз за всю игру и может Возникнуть вопрос, а зачем это? Ну ладно, как бы критика критикой Но по сути видно, что разрабы растут И если в будущих проектах они эту фишку куда делают То получится вполне годно Снижать оценку за это не будем Идея хорошая, но просто недоработанная Насчет вариативности и концовках Не волнуйтесь, спойлерить не буду Вариативности здесь практически нет Ну то есть практически совсем вот этот пунктик разработчики что-то упустили В прошлых частях ваши решения и отношения Между персами на что-то влияли, например В House of Ashes, если у Ника и Эрика плохие отношения То Эрик выключит рацию И Ник погибнет, тут такого нет Все отношения между персонажами и выборы в целом Сделаны плохо, ну серьезно В прошлых частях можно было как-то, исходя Из логики и вашего исследования локаций Понять какой выбор стоит принять А здесь нет, тут в определенный момент Вам дадут выбор между двух персонажей, кого спасти А кого убить, и хрена лысого ты поймешь Какой выбор правильный, потому что никаких Подсказок для этого не было Насчет концов концовок скажу так Они какие-то скучные Не было, знаете, такого чувства гордости То, что вот я такой молодец, спас столько-то человек Нет, просто обычные концовки Ну хотя тут стоит отметить, что есть и уникальная концовка И вот она сделана круто По всем канонам жанра хоррора Уникальная концовка самая интересная остальные мне не очень понравились Твисты с твистами тут тоже есть проблема. По мере прохождения я заметил одну интересную штуку. Сюжетные твисты копируют предыдущие части. Сейчас будет один микроспойлер, так что будьте аккуратней. Для примера приведу три игры. Сначала Until Down, потом House of Ashes и, собственно, Devil and Me. Я достану ключ, прямо из логовой этой твари, а потом мы свалим отсюда. И заложат динамит. Да хуй с ним, я пойду. Раз план мой. Я пойду. Джейми, нет. Заметили некоторое сходство? Переходим сразу к следующему пункту, так как без спойлеров предыдущий пункт, я вам рассказать в полной мере не смогу. Это у нас с вами последний пункт, посвященный недостаткам. И это техническая составляющая игры. О oh бой. Это очень плохо. Начну с того, что многие жалуются на плохую оптимизацию. Да, я согласен. Пару раз у меня тоже случались разного рода фризы, но у меня их было немного, так что тут ничего про это не скажу. Но опять же, лицевые анимации, это... Это... Страшно. Персонажи очень часто не смотрят друг на друга, а смотрят куда-то в сторону. Но это еще не самое страшное. Русская звучка это просто шедевр. Речь не поспевает за лицевой анимацией, диалоги иногда просто перерываются, иногда русская озвучка просто исчезает, и герои говорят по-английски. И что, это все? Конечно, нет. Самое ужасное — это то, что иногда русская озвучка пропадает, заменяется английской, и, сука, исчезают субтитры! Нет, я-то еще более-менее в разговорном английском, но вот людям, у которых с ним проблема, я просто сочувствую. Ну и еще, у меня иногда появлялся какой-то документ по ходу игры, а его перевод и описание слева просто не появлялось. Фух. Так. Теперь давайте все-таки о хорошем. Что в этой игре мне реально понравилось, так это графон, атмосфера и разнообразие ловушек в замке убийств. Видно, что разрабы вдохновлялись пилой. Ситуации, в которых главные герои могут умереть, довольно интересный и вариативный. С этим в этой игре все хорошо. Графон потрясный, особенно это видно в начальной локации на улице. Я тут даже заскринил, посмотрите, хотя YouTube скорее всего все равно пережмет. Ну и атмосфера. Атмосфера в этой игре шикарная, эти пугающие развилки в замке убийств, все эти звуки, музыка, которая вгоняет тебя в напряжение, само окружение, освещение, вот за это респект, тут прям постарались, получилось очень годно. В общем-то, плюсом игры можно отнести ее пугающую атмосферу. Музыку, красиво нарисованное окружение Продолжительность игры, кстати Эксперимент, хоть и не очень удачный С инвентарем и взаимодействием с квестными предметами Забыл, кстати, сказать про механики балансировки И механики спрятаться Не то, чтобы они очень нужны, но все же респект, что то Решили добавить что-то новое Но насчет минусов игры, это не очень интересное развитие Идеи про серийного убийцу Мертвые персонажи, твисты игры Которые разрабы копируют из предыдущих частей Техническое состояние, чтобы Его игру нужно чинить Ну и, собственно, вариантивность и концов Игры мне не очень понравились. Если вы хотите просто расслабиться, убить время вечером или поиграть с друзьями в кооперативе, то в принципе рекомендую к прохождению. Обычная игра на 1-2 вечера, в которой в принципе можно позависать. Но если вы хотите проработанного сюжета и персонажей, то лучше поиграйте во что-нибудь другое, в тот же House of Ashes или Until Down там с этим все в порядке. Мой окончательный вердикт это 6,5 из 10. Как я уже сказал, можно убить пару вечеров, но если рассматривать игру как завершение первого сезона, то можно было сделать и получше. На этом я с вами буду прощаться, спасибо всем, кто посмотрел, оставляйте свое мнение в комментариях, а на этом все, играйте в хорошие игры, всем пока-пока, ребят.